всем подписчикам привет в интернете в сети есть куча способов как вскрыть кокосовый орех кокос с помощью ножа там всякие разные варианты но мы сильно очень хотели пить и придумали свой вариант открытия кокосового ореха с помощью элементарного шуруповерта и сверла есть три отверстия у него здесь намечены мы сейчас сделаем просто отверстие в нем и выльем сок. То есть, вот я одно отверстие сделал и второе для того, чтобы воздух выходил из него и у нас не булькало не все. Вот сделали два отверстия и у нас сок этот должен спокойно вылиться. Пробуем. Вот он сок пошел, пошел у нас сок, и все это заняло буквально 3 минуты всего лишь, видите да, вот он сок бежит, очень активно бежит, а почему легко бежит, потому что воздух заходит через верхнее отверстие, мы сливаем его, оставляем на стакане, вот он у нас, вылился сок, ну его не очень много, но попробовать, что это за заморский фрукт, вполне хватит этого сока. А там уже варианты э, всякие раскалывания ореха с помощью обезьян там или еще кого-то, это уже другой вариант. Вот такой самый простой способ добыть нам кокосовый сок. Спасибо всем за внимание шуруповерт вам в руки.